Друзья, всем привет! Меня зовут СПТВ на канале Не спит. Сегодня у нас 30 октября, 3 часа ночи. Я сейчас нихуя не буду, я иду спать. Я тоже. А, Купить а, еду? А, Конечно, я купил. А. Просто мы шел часто. С тобой. Еще литый. Литый. Я люблю овощи. Я люблю Я люблю овощи. Я тоже. Здесь должен есть. остаться только один гультройпер. Я на него скирпто пошел, потому что у меня обоим нас кончилось. Я все минусы про там, там у гультройпера очень мало осталось. Вот Там Один шот, молодец просто. Должно вернуться. Да. Не в должен... Будь здоров. Возь, я, я вот покажет о, слышу у меня чел это вот че лучше, зеленая помпа или таксик? Ты серый это какая помпа меня нокнули брат бля, я маслину помах спасибо Значит, а гуля, гуля Ой, я птичку Дам, я молодец. Да, молодец, Пойдем. идем над нами Ай, блядь Лох, пидор за А, -а, -а чел, я думаю, зона <по -турный голос>